Если вы попали в ДТП, вашему автомобилю причинен вред, ущерб, попали вы в дорожную яму, или на ваш автомобиль упал снег, или вы столкнулись с произволом страховых компаний, вы в правильном месте. Я Болотов Артем Игоревич, директор юридической компании «Опора». Мы являемся лидером в сфере автоправа в городе Новосибирске. Просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте, мы подберем оптимальное решение вашей проблемы. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, меня зовут Анна Попова. Руслан. С каким вопросом обращались в оплату? А, у меня ДТП возникло на мою машину. Дерево упало. Был наезд на яму. У нас произошло ДТП. На дороге упал в яму, а, соответственно пробил колесо и обратился в вашу компанию для того, чтобы взыскать материальный ущерб. Выплатила нам еще часть средств, но а... Нам, опять же, юристы вашей компании подсказали, что нам есть еще за что побороться, потому что оценка была произведена э, очень точно, и мы будем еще бороться. Дело выиграли, соответственно, специалистов пора помогли компанию, все отлично. Откуда узнали вообще про нашу компанию? В интернете нашел просто через сайт. Мне посоветовали друзья, так как Я уже в... с опорой работали, сказали, что... Будете советовать вас своим знакомым? Да, я уже советую, да. И, кстати, я тоже сюда попал по совету одной хорошей женщины. Большое спасибо вам, удачи на дорогах. Спасибо.